Наш отель таласа сус это часть таласа спа наверху ресторан. дальше идут горки тут блинчики делают с шоколадом тут очень классные горки да здесь у нас большой такой бассейн а вдалеке вот там горки классные, но мы туда еще дойдем, покажем. Вот этот кувыркашка он научился кувыркаться в воде, правда с маской, но очень хорошо. Загорелка.